Вот и через белое плечо, вот сюда, как и остальные просадки, никому не разгадывайте. Значит, родниковая водичка посыпает в это озеро, оно особенно прославляет. А следующее озеро Милинг. Я вот тут, Один из самых романтичных, один из самых поэтичных. Огнили, давай дайку. Угу. Самый большой который только что видели, большой лебединый пруд. Расселены отоплали плавать белые лебеди. Ну, при взаимодействии, ростов, вообще-то плавали в форме Следующий круг меньше размера средний круг. И перед вами малый круг и как его чаще называют зеркальный круг. Обратите внимание, какая здесь гриттайна чистая вода. Я думаю, догадались почему. Питаются эти пруды горными источниками. Они чем-то напоминают миниатюрные горные озера. И интеллигация дана неправильная форма. Берега выложены неким камнем и А как сотрудники посадили вот эти деревья, особенно так хорошо заметно, на среднем пруду, который как бы вглядывается в глубину труда. Когда поэт Брюса посетил эти места пактовым трудам, он посетил следующие стихи. Не поступает снова, так я знаю группы уединенный, там шепчей дремлющий каскад, там руки звезды, полусонные. Парковые труды, одной единой смесло ДК, графа и графницы. И mm -hmm. mm -hmm. это наша остановочка очень интересного экзотичного растения. Но мы к вечеру мы с ним подойдем минуточку. ноточки yeah, Монеты, алкали, которые бросайте, uh -huh. там бросает на память, чтобы еще раз вернуться. Но к вечеру они будут выловлены местными рыбачками-ребездицами. Удочка mm -hmm. с магнитами ваша девиня. Правда, российские игры за полтора удочка плоско 25 <laughs> Я не к тому, что вас отговариваю, ради бога, бросайте. Виктор Гюго, Так чувствуешь в душах и грязь и красу Так чувствуешь в душах и грязь, и красу, Как видишь в прудах, что уснули в лесу, И синее небо с разводами туч, На шелковой ряби играющий луч, И тину во мраке угрюмого дна, Где черным чудовищем воля дана.